Секунд лепи, комментарий напиши, и подписку жми, и и. А в ответ привет лови. Как, как, как, Станет нас три миллиона. 3 3 лимона, три лимона, лимона. жёлтеньких лимона, лимона. лимона. Мяу, мяу, миллион, мяу, мяу. Я Юмичу, а я Софи. А, а, а я Эйвен. а я Миша. Лайк, привет. И мы сейчас все вместе живем в Москве, а не дома. Да, они а, а, а, а ушла по делам тут нет киса Алисы, Гэри и других улиточек, муравьишек и даже Чипа. Поэтому Амангас в реальной жизни не очень получится. Зато мы будем играть со зрителями и мы будем предателями. Каждый из нас будет предателем, и мы посмотрим, кто из нас самый крутой предатель. Да, кто круче всех будет мочить. Эм, я надеюсь, вам не надо объяснять, что такое Among Us и правила игры. Вы же все знаете, да? А еще, а еще, а еще, потому что мы сейчас в Москве, вместе с Аней, на канале Magic Family на нашем общем. Вышел супер-пупер-влог, да, Софи? Ага. Мы ходили в гигантский торговый центр, ходили по магазинам, делали покупки, жрали десерты. А еще Юмичу накакала прямо в Икее. Это очень крутой влог, так что посмотри его. И поставь там лайк. Потому что если на том видео наберется много лайков, мы будем продолжать наши блоги из Москвы. Снимем мега рум-тур по квартире, где мы сейчас живем. А еще, еще, комментарии, пока появляется видео. Да, Миш, так что потом сходи и посмотри, ссылка в описании. А мы погнали играть в мангас Посмотрим, кто из нас самый крутой убийца. Предполагайте прямо сейчас в комментариях, кто из нас победит. Чур, я первая. Вы помните из прошлой серии? Я София, розового цвета, и у меня цветочек на голове. Ребята, давайте потом еще Кисси Алисе позвоним. Пусть она тоже сыграет. Я думаю, что из нее получится очень крутой предатель. Конечно, не круче, чем я. Я-то больше всех чуваков убью и выиграю. Ладно, погнали. Вот именно, София. Хватит болтать, сосредоточься. О, -о, -о я розовый импостер. Сейчас я всех там перемачу. Ну-ну, посмотрим. Я вот думаю, что Софи победит. Спасибо, Миша, за поддержку. Круто, что когда ты импостер, не надо выполнять никакие задания. Но зато нужно быть аккуратным. Может быть, стоит побегать в разные стороны? Типа, типа я выполняю задание, поделать вид, что я такая, я не убийца. Лучше делай вид, что ты выполняешь задание и не прыгай в люки, вдруг кто заметит. Так, чуваки ходят по двое. а Мне нужен кто-нибудь один. О, о, о, кажется, я заметила одного. Серегу. Сейчас, главное, не спеши, Софи. Ладно, ладно, конечно, ага. Кажется, сейчас я совершу свое первое убийство. Ля-ля-ля-ля, меня тут не было. Серега готов. Видели, как. Да я его грохнула А по-моему не очень Че, почему это? Как-то тупо, грубо, быстро Ой, все, все равно никто не видел О, главное, чтобы этот оранжевый компостер не заметил, что это была я Да, беги куда-нибудь в другую сторону, типа ты тут не была Не, попробуй лучше его замочить Давай, София, у тебя получится Да я не могу, у меня еще 8 секунд до следующего убийства Главное, чтобы он не нашел труп О, нет, кажется, он бежит в эту комнату все, капец, он обнаружил трупак. Ладно, я сейчас всем скажу, что это был он. Ну, посмотрим, вычислят тебя или нет. У вас осталось всего четверо человек. И оранжевый подозревает меня, скорее всего. Надо переубедить голубого и белого. Через 4 секунды уже начнется голосование. Я думаю, они поняли, что это ты. Да нет, они не проголосуют против меня. Сейчас я их переубежу. А ну-ка, ребята, давайте выгонять оранжевого. Ну вот, компостер тебя там заметил. Давай, пиши, что это был он. И белый тебя подозревает. Я говорю, ты был рядом, оранжевый, слышишь? Это не я. Ну вот, гоу розовую. Все, Софи, ты проиграла. Ну вот, я переубедила только голубого, все остальные проголосовали за меня. Вот Софишка полетела, ля-ля-ля, ты была импостер, ты проиграла. Эй, Ван, что ты так радуешь Но мы же сегодня играем, кто из нас самый крутой предатель? Можно еще раз, у меня не получилось. Нет, у каждого по одной попытке. А, а Приз? Аня нам подарит приз. Скажем ей, пошли с нами шопиться. Шопинг модный лук. И пусть она купит победителю все, что он захочет. Давай, Миш, ты сейчас сыграй, давай. Ладно, я следующая. Как вы помните, я Мишка, мой любимый цвет салатовый, и я реш... На голову. как у Мишки. Ну погнали. Я так расстроилась, что я только одного убила. Может быть у меня получится убить больше? Ох, ну что ж. Погнали. В прошлый раз вообще меня в игре сразу убили. Когда я была непредателем. А, ну вот так нечестно. У Миши есть помощник. В игре два предателя. Конечно, так намного проще выиграть. Ну ладно, вам Миша и так у нас скромняга. Ей тут еще мочить чуваков надо. Пусть хотя бы вдвоем с кем-нибудь попробует. Да конечно Миша выиграет. Хватит завидовать Софи. Мишка, через три секунды ты можешь начать убивать. Так, я кажется кого-то нашла. Сейчас убью злых. Хлеб. Миш, да ты чё? там рядом два человека пробегала? Ну все, они тебя заметили. Даже с помощником не справилась, Миш. Кто-то репортнул. В смысле, кто-то зеленый тебя видел? Да. А что делать? Ну, ну попробуй написать, что это зеленый убью. Теперь он специально на тебя наговаривает. Ладно, попробую. Но все уже пишут, что это золотовый, а это я. На глазах говорит. Э, ну ничего, попробуй их переубедить. Скажи, что это зеленый был. Да конечно, что они дураки что ли? Вон он пишет золотовый и оранжевый написал, что это золотовый. Зеленый это ты. Ты убил. Мне кажется, это их не переубедит. Да, уж впервые такой вижу, что все проголосовали против тебя. Ну вот, я даже предателем проиграла. И плюхнулась в лаву! Ха -ха -ха. Миша was an э -э -э -э В общем, мы с Мишей убили по одному и обеих их нас кикнули! ничья! Ладно, давайте я покажу вам, как быть предателем! Ну-ну-ну, покажи и давай, диджей Эйвен! А потом Кисе и Алисе позвоним! Ну что ж, здравствуйте! Как вы помните, я Эйвен, мой любимый цвет голубый. у меня вот такие крутые очки! И сегодня я покажу вам, как нужно! Эйвен, хватит, а? Вот именно, ты понтуешься! Эйвен, у тебя игра уже началась! Я предатель! И у меня-то нет помощников. В игре много игроков. Так, люк, не буду им пользоваться, вдруг кто-то спалит. И сейчас я начну искать свою первую жертву. Да конечно, сейчас убьешь одного. Тебя заметят. А репортнут и, и кикнут тебя как нас, Софи. Видели, как я их грохнул? Нет, нет. Я гений. Вот пока болтали, пропустили, как я грохнул оранжевого и белого. Привет, желтый. Ну давай, мочи его. Спокойно, Юмичу. Пока, желтый, А теперь нужно срочно отсюда сваливать, чтобы никто не заметил. Ага, кто-то увидел твои трубики. Сейчас тебя и выгонят, как нас, Софи. А вот и не выгонят. Тот, кто репортнул, не видел меня на месте преступления. Так что ему особо и нечего сказать. А я буду просто молчать, не выдавая себя. Я даже в чате ничего писать не буду, а проголосую против синего. Ну-ну, посмотрим. Сейчас ты удивишься, но тебя кикнут. Ничего себе. Большинство проголосовало против Сони и выкинуло ее, Но она не предатель. Потому что предатель я. Ну что, начинается второй тур. И мне нужно замочить еще кого-нибудь. Буду делать вид, что я бегу исполнять задания. Но, но ты же не можешь исполнять задания. Поэтому на самом деле я просто подойду к Милсу и вот так вот раз... И нет, умился. Ла-ла-ла. Твоя песенка спета. Хе-хе-хе, синий. Теперь главное убежать подальше от места преступления, как будто я тут хожу, брожу и выполняю задание. Ага! Зеленый заметил и побежал репортить. Это очень странно. Он же видел труп, почему он не вызвал голосование? Он, видимо, испугался, пытается убежать от Эйвона. Он же стоял прямо над трупом, но теперь он почему-то от тебя убегает. Можно все будет на него свалить, если что. Главное сейчас его догнать. Так, стоп, куда он делся? Почему я не могу его найти? Я же видел, что он побежал наверх, но, видимо, видимо не в эту комнату. Ну-ка, покажу, смотрите, как я прячу свеки. Раз, и спрятался... Раз и вылез Так, ну-ка, ну-ка, пойдем посмотрим, что у нас тут Я не понимаю, почему он не репортит А вот и трупик синего Как тебе, Эйвен, это удается? Эйвен, ты читер Точно, ты читер Ты каким-то образом изменяешь игру Да ничего я не изменяю, сейчас он репортнет Вот, и мы будем голосовать В игре вас осталось трое Скорее всего, Зеленый подозревает тебя. И он сейчас проголосует против тебя. Поэтому моя задача убедить Красную Ксюшу Лав в том, что это чеченец Зеленый, чтобы мы оба проголосовали против нее и я выиграл. Хе-хе-хе, вот такой у меня коварный план. Похоже, она сама сомневается. Она сама думает, что это Зеленый. Видимо, она видела его рядом с трупом, а тебя не заметила. Поэтому я ей говорю, да, Зеленый, да, за Зеленого. А Зеленый ты написал, что Голубой предатель, он точно тебя заподозрил. Но я же гений, поэтому Красный поверит мне. Ничего себе, она правда тебя поверила это получается. Почему мне никогда никто не верит? Вы вместе кикнули зеленого, а он не был предателем. И я победил. Да уж, получается, пока что Эйвен на первом месте. Профи. Звоним Кисалисе, пусть она попробует быть предателем. Меня уже никто не победит. А вот и неправда, вдруг Киса -Алиса тебя победит. Ну давайте, давайте, набирайте ей. Киса -Алиса, привет. А, Чип, хватит меня так Пугать, вечно пугаешь меня. Тебе звонят ребята из Москвы, хотят, чтобы ты сыграла в Among Us. В Among Ага, им нужно для ролика. Они хотят проверить, кто из вас самый крутой предатель. Эйвен сейчас на первом месте. А каким он не мячу? Не знаю, но ты сыграешь? Ага. Я киса Алиса люблю сиреневый и в игре хожу с туалеткой на голове. Я единственный импостер. Команда довольно большая, убить придется многих. Давайте, давайте, разбегайтесь по углам, чтобы я потом вас всех нашла по очереди и горохнула Главное не спалиться. Да что ж вы все такими толпами доходите? ну как косынка, стоять, иди сюда скорее, я тебя тут в углу мочкану. Нет, не подойдет может быть, Наруто надо его догонять? Да почему вас так много? Мне нужно, чтобы кто-нибудь прятался по одному и ходил по одному, чтобы я могла вас замочить. А вы все ходите по двое или то. Так, опять косынка тут идет, и эти тут двое стоят, и эти тут двое прячутся. Нет, так не пойдет, надо тоже постоять, сделать вид, что я выполняю какие-то задания, пусть. Не подумает на меня. Да, ну что, хитрые все вы, да? Не хотите остаться наедине с проедателем? Так и толпятся, так и толпятся. Ну-ка, ну-ка, мне кажется, я там видел, кто-то один бегает. Убежал, ладно. Догонять их тоже слишком подозрительно. Если я буду бегать за каждым по одному, они точно поймут, что я проедатель. И когда будет голосование, они меня выгонят. Так, опять Наруто, ладно, не побегу за ней. А то точно подумает, что я импостер. Так, косынка остался один или одна. В этой комнате. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, она опять убегает. Да что такое? Никак у меня не получается никого убить. Вас слишком много. А когда они тусуются по двое, убьешь одного, вторую заметит. Поэтому надо просто с ними постоять. и типа, смотрите, я не предатель, я ваш друг. Тоже, как и вы, бегаю, задания выполняю. Тоже у меня свои дела, и вы мне вообще не интересны. Так, так, так. Да, уж никак не хотят расходиться. Я только и делаю, что парочками ходят. Надо делать вид, что я их друг, и я тоже хочу с ними ходить, чтобы меня предатель не убил. Но нет, надо же хоть кого-нибудь одного найти. Хоть кто-нибудь тут по одному ходит вообще, а? Эти тоже парочкой бегают друг к Охраняют Я хочу победить Эйвона, я хочу выиграть Мне нужно кого-нибудь убить Ну стойте, хватит бегать уже поп... О, тут целая куча собралась Нет, так у меня не получится Что же делать, что же делать Где мне выцепить жертву Чтобы она была одна и никого вокруг не было Кажется там косынка бегает Надо все-таки мне ее Проезжать в каком-нибудь углу Но она опять убежала Сложно быть проедателем, когда столько народу, никого замочить нельзя, все по... Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, я думала, может, мафия один бегает, и вас опять тут двое, да что такое? Никого еще до сих пор не убила. я так точно проиграю! Миша и Софи уже проиграли, Эйвен самый главный, но я не хочу проигрывать, Эйвен, и мне нужно кого-нибудь убить, вот убью тебя! Я сначала поделаю вид, что мы с тобой друзья, и наедине тебя не трогаю, чтоб ты не так сильно меня боялся! А теперь я тоже зайду с тобой в эту комнату и тебя тут замочу. Да что ж ты все время куда-то ходишь, а? Остановись ты уже, дай мне к тебе подойти и грохнуть, убить тебя. Ага, готов. Ну хотя бы один. Я так долго играю, убила только одного. Надеюсь, никто меня не видел, надо срочно отсюда убегать. Стрелочка показывает мне, что там есть еще одна жертва, но я туда не пойду. Пойду вот сюда. О, отлично, косынка, привет, наконец-то я тебя дождалась. Дождалась этой встречи с тобой. Можно я тебя грохну? Спасибо, уже двое неплохо, надо найти еще жертву, пока что никто даже трупы не на на нашел. Белый пишет не оранжевый, желтый сказал, что это я, зеленый пишет кис увидел с черным бегала, скажу, что это не я. Ну вот, я проиграла, проголосовали против меня. Да ну вас. Итак, Риван убил много и победил. Иса, Алиса убила двоих, но проиграла она на втором месте. Миша и Софи убили по одному и проиграли, они на третьем. Теперь моя очередь. Мне нужно выиграть. Ну что ж, погнали. Я покемон Юмичу, я обожаю желтый. И у меня на голове в игре мангас, как вы помните, банановая кожурка. Ну что, Юмичу, желаю тебе проиграть. Тогда Эйвен получит главный приз. Эйвен, конечно, профи, но я надеюсь его победить. Это тебе стольких надо грохнуть. Еще и победить. Но если она победит... Может уже хватит болтать, может пора начать, а? Ладно, видите... Ши -ши -ши тихо, тихо, тихо. Тут импостер Юмичу, которая сейчас замочит всех этих жалких чувачков. Потому что она желтый покемон с бананом на голове. О мой собачий бог. Так, сейчас побегаю в какой-нибудь комнате, обязательно кого-нибудь найду. Ага, вот, вот коричная какашка, на, понял? Быстро я его уделала, да? Быстро? Да, Юмичу как всегда в своем духе. Вот эта скорость. Ага, не думая головой мы имели в виду. Бежим дальше, я должна двигаться быстро по этой жизни. Где еще какие-нибудь чуваки? Давайте показывайтесь, куда все пропали, а ну? Спокуха, братаны и сестрички. Покемон Юмичу держит под контролем. Я бегаю, бегаю вокруг никого не могу найти. О, черт, кто-то нашел трупа. Так, чувачки, остались белый, синий и я. Сейчас моя задача, чтобы в этом голосовании я не вылетела тогда... Если мы выгоним меня, импостера, я побежду! Юмичу, побежу, а не побежду! Видишь, белый так считает, что это синий, поэтому надо сказать ему, да, давай за синего голосовать! Мы просто проголосуем сейчас против синего, и все. И что, неужели и правда так получится, и ты выиграешь? Конечно получится, я же покемон Юмичу! Да уж, я, э, я... я удивлен такой победе, это случайность! Юмичу, ты выиграла, поздравляю! Спасибо, не надо аплодисментов! Мне кажется, в игре был какой-то баг! Второе место за такой чем моя подружка Киса Алиса. Но главный приз все равно достается Эйвену. Значит, он будет выбирать, куда мне поехать за ней. Да, ребят, напишите в комментариях ваши предложения. Может быть, с ним поехать в торговый центр и подготовиться к Новому году? Кстати, да, новое видео на канале Magic Family. супер мега из торгового центра. С кучей всего. Ссылка в описании. Увидимся скоро, ребята. Ставь лайк.